Всем привет на канале Кухня Сайтов! Сегодня мы посмотрим с вами, как можно добавить текст на наше видео, таким образом, чтобы этот текст был анимированный, то есть, чтобы он как-то двигался, как-то менялся на видео. Для того, чтобы добавить текст, вам нужно войти во вкладочку генераторов мультимедиа, вот генераторы мультимедиа. Титры энд текст. И здесь имеются примеры уже готовых анимированных текстов. Вот, например, отражение. Вы просто перетаскиваете, захватывая левым кликом мыши картиночку, и перетаскиваете на новую видеодорожку, расположенную над вашим видео. И давайте посмотрим, вот э, как выглядит вот это вот э, анимированный текст отражение, который называется. Ну вот так он вплывает и оплывает. Все, анимация закончилась. Или, например, вы можете взять любой из этих текстов, можете посмотреть, как это выглядит э, на образце. Вот, например, текст переместить, да? Ну очень длинный, конечно. Ну ладно, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, видите, буквы перемещаются, перемещаются, плывут вверх и исчезают. Все, вот это наш наше видео с этим. Давайте его удалим. Вот. Но что, если вы не нашли того, что вам надо, и решили каким-то образом поработать вашим, над вашим текстом? Ну, то есть, вариантов тут достаточное множество. И выбираем какой-нибудь текст. Например, по умолчанию. Пример текста. Давайте посмотрим, как он выглядит у нас по умолчанию. Ну вот, это самый простой пример текста. Он никуда не движется, просто у нас стоит посреди экрана. Вот, давайте поработаем над этим текстом. Что мы можем здесь сделать? Первое вот эти вот какие вкладочки тут имеются ну во первых размер кадра 1280 на 720 пусть он так и остается если мы это дело все уменьшим текст может просто либо не влезть в рамки нашего видео либо наоборот будет очень мелким вот длительность 10 секунд можем менять длительность устанавливая любое значение там 5, 7, 8, можно поэкспериментировать. Шрифт. Размер шрифта. Ну, как обычно, то, что для текста расположение посередине, с краешку, справа, слева или посередине. Вот. И также анимация. Вот. Если мы нажимаем на эти часики, то что у нас? У нас появляется таймлайн внизу, Вместе с ключевыми кадрами. И мы можем брать любые ключевые кадры, задавать, и задавать, что у нас должно отображаться в качестве текста. Ну, давайте, например, забьем какой-нибудь текст, кроме «Испечь яблочный пирог», например. Так, вот яблочный пирог. Пусть у нас будет это в две строчки. Помещаем наш курсор сюда, чтобы было видно, что у нас происходит. Почему не сохранилось? Давайте еще раз. Как испечь яблочный пирог? Угу. Теперь яблочный пирог перенесем на следующую строчку. Так, немножко у нас вылазит за рамки текст. Давайте уменьшим. Так, уменьшили надпись. Вот. Что значит анимировать текст? Ну, предположим, я хочу, чтобы у меня появилась на... сначала надпись ⁇ Как испечь ⁇ а потом ⁇ Яблочный пирог ⁇ Так, нажимая на наш ключевой кадр, мы видим, что здесь у нас висит надпись какая-то первоначальная. Убираем ее, просто нажав ⁇ Делить ⁇,⁇ Убрать ⁇ все надписи этой нет и с самого начала у нас пусто а потом как испечь яблочный пирог ну давайте вернемся вот в этот ключевой кадр в этот и будем его править как испечь яблочный пирог пока убираем так как испечь а вот здесь чтобы вторая строчка уже появилась вот как испечь яблочный пирог и мы видим, что она тут появилась. Ну, давайте еще раз шрифт здесь подправим на 42, вот так, чтобы надпись влезла. И все, возвращаемся в начало нашей, э, нашего текста. Включаем и смотрим, что у нас получилось в начало. Как испечь яблочный пирог. Так, ну вот, как испечь яблочный пирог. У нас все вместилось в пределы нашего текста. Единственное, что он получился слишком длинным. Давайте мы его сожмем. Зажимаем Ctrl и сжимаем эту надпись смотрим как испечь яблочный пирог ну вот это то что нам было нужно по отношению к нашей надписи как испечь яблочный пирог далее Цвет текста также можно анимировать. Например, у нас цвет текста, вот у нас нажимаем на часики, появилась еще одна дорожечка с новым ключевым кадром и надписью «Цвет текста». Давайте просто кликаем левой кнопкой мыши, возвращая наш курсор в самое начало. Давайте как испечь, мы пододвинем немножко эту надпись чтобы у нас было более такое равномерное выплывание наших эффектов как и испечь сначала текст будет белым а предположим здесь ставим курсор сюда и добавляем добавить ключевой кадр вот здесь в этом ключевом кадре мы хотим изменить цвет текста. Так же как пирог становится коричневатым, так же и текст у нас будет оранжевым. Все. Давайте и видим, что на таймлайн у нас плавный переход от белого к оранжевому. Возвращаемся в первый кадр. Тут написано "Fiest Keyframe". Итак, смотрим, что у нас получается со сменой цвета. Угу. Единственное, что мне не очень нравится, что прыгают э, строчки вверх. Но это дело, в принципе, можно поправить при помощи расположения. Итак, э, вот у нас местоположение давайте нажмем сюда и вернемся а, и добавим анимацию по местоположению Видите, у нас появилось место анимация и наш текст который во второй части давайте курсор поставим вот сюда добавить ключевой кадр и наш текст мы буквально немножко сместим вниз. Посмотрите, что у нас меняется. Вот здесь видно, как наши строчки. Вот можно ее, можно ее поднять. Вот так текст поднимается. И вот мы опускаем наши строчки вниз было плавное перетекание все местоположение у нас задано путем передвижения вот этого крестика вверх или вниз и видно как текст наш плывет вверх или вниз давайте еще раз посмотрим что у нас теперь с местоположением как испечь яблочный пирог ну вот как-то таким образом так, при помощи этого движка мы можем передвигаться между нашими анимациями текста. Вкладочка «Дополнительно». Что она нам дает? Дополнительно мы можем устанавливать фон текста и также работать с анимацией. Контур. Контур текста мы также можем менять. В данный цвет он у нас белый. И мы можем задать какой-нибудь другой контур. Кликаем кнопочкой мыши. Например, можно взять пипеточку и взять контур текста, вот такой вот, например, коричневый. Да, сделать. Вот у нас будет контур текста коричневым. Вот, под цвет доски. Можно посмотреть, что получается с контуром. Так. Ширина контура. Дело в том, что ширина не установлена. Давайте установим, например, вот так. 0,476, чтобы какая-то ширина была у контура. Все. Так, смотрим, можно еще добавить ширины, еще, еще, еще, еще. И вот мы видим, как ширина у нас здесь на рисуночке нарастает. Ну, так, чтобы было заметно. Теперь проигрываем. Как испечь яблочный пирог. Хорошо. Шириной определились, осталась еще возможность установить тень. Цвет тени у нас черный у текста, и мы при помощи анимации можем как менять цвет тени, как смещать эту тень по оси Х, смещать тень по оси Y и размывать или делать тень плотнее. Ну вот, дорогие друзья, я вам показала, как при помощи вот таких вот настроек сотни генераторов видео мы можем менять полностью наш текст, вот, менять его местоположение, менять настройки этого текста, то есть его анимировать. Вот. ну может быть по местоположению еще здесь не забывайте всегда когда вы начинаете двигать что-то и где-то у вас стоит курсор у вас добавляется ключевой кадр вот. текст можно не только смещать влево вправо по центру или убирать его из центра видите местоположение координаты у нас меняются вот так точка привязки центр так что пожалуйста смотрите настроек здесь много Тренируйтесь, и все получится. Если же вы хотите более подробно почитать, вот можно описание на английском языке, правда, оно будет. Но описание можно получить. Вот здесь знак вопроса. Видите, нажимаете, вызываете справочку. И читаете, что нужно сделать для того, чтобы анимировать ваш текст. Ну, кто владеет английским языком, пожалуйста. А кому быстрее посмотреть видео и один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. Так что, пожалуйста, я рада, если вам мое видео помогло. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Рада с вами дружить. Всего доброго. С вами была Кухня Сайта. Всем пока.